Меня зовут Чендарь Алексей Александрович. Я являюсь представителем организации, которая занималась разработкой генерального плана этого строительства Республики Мордовия и города Саранск. Проектом предусматривается новое строительство объектов в социальном соц. Культура. Также планируется строительство велосипедной дорожки протяженностью 1,2 км.